Привет, дорогие друзья! С вами Игорь Мерлин. Игорь Мерлин.com представляет. И мы с вами поговорим о том, как создавать правильные мысли. Вот это очень важная тема. Вот, также мы поговорим про методики быстрого принятия решения. То есть, какие бывают методики, и мы с вами сделаем практику 7 выдохов самурая. Эта методика, одна из методик быстрого принятия решений. Записаться на консультацию к Игорю Мерлину можно по ссылкам внизу. Сегодня также нам понадобится, нам понадобится инструмент специальный для практики. И это инструмент не что иное, как самурайский меч. Чтобы вы понимали, это не просто какая-то игрушка. Не просто какая-то игрушка, а собственно даже вещь такая достаточно серьезная Сейчас я спрячу. То есть, чтобы вы понимали, что он не просто там как-то... Да, а он... Этот меч режет бумагу. Так, у нас тут... Вот здесь отрезаем. Видите, да? То есть, этот меч... режет бумагу. Нормально? Вот, чтобы вы видели. Вот, режет бумагу. То есть, это... Не просто какая-то там железка. Это нормальный боевой ма маленький меч. Средний. <coughs> вот. Он нам для практики принятия решения тоже поможет. Вот. Хорошо. Итак, дорогие друзья, начинаем с самого начала. Итак... Что же такое правильные мысли? Мы с вами говорили про правильные мысли, как их надо формировать и так далее. Но сегодня я вам расскажу более глубокие техники и более такие простые и надежные методики для того, чтобы формировать правильные мысли. Для того, чтобы формировать правильные мысли, мы с вами готовили такие формулировки ваших заклинаний целей. Кстати, там в курсе, который там дальше продвинутый, мы будем работать именно с заклинаниями целей. Сейчас нам надо было базовый курс просто подготовить, чтобы вы знали, что это такое, с чем его едят. Вот, значит, что надо делать, чтобы правильные мысли у вас начали формироваться сами? Вот, для этого надо сначала первый шаг Первый шаг, практически сразу я вам говорю, это надо прописывать вот то, что вы хотите, вот эти хотелки в виде как бы целей, заклинаний целей, чтобы они были правильные. Когда вы их прописываете, получается, что они уже правильно сформированы, и вы уже понимаете, откуда что берется и куда что девается. И когда вы начинаете их произносить, что получается? Вы как бы закрепляете внутри себя... Вот меня ночью разбуди, я три свои главные цели сразу скажу. Формулировки вот, в любом состоянии. Почему? Потому что я их постоянно повторяю. У меня там написаны в одном месте и в другом. Да? Если у вас есть возможность, можете свои главные цели написать у себя над столом. Вот. Ну, конечно, может у кого-то кто-то будет смеяться. Вот. У меня подруга была, я там писал свои цели, она сначала смеялась. Она говорит, что ты там, и так вот у тебя же все. Я говорю, ну да. А потом смотрю, она там у себя над столом тоже повесила свои какие-то цели. Она говорит, только не смейся. Я говорю, ну как же, ты над моими смеялась, а я над твоими не буду смеяться, да? Давай-ка тут подрихтуем твои цели. За кого это ты там замуж собралась, Записаться на консультацию к Игорю Мервину можно по ссылкам внизу. Вот. То есть, вот это выражение, которое ваше в виде в виде вот этой вот формулы, формализации, что ли, это называется. Не от слова формула, а от слова формально, формализация. То есть формальное предложение вашей хотелки. Например, я живу в таком-то доме, там-то, там-то. То есть это что есть такое? Когда вы это читаете, вы об этом думаете, и у вас появляется правильная мыслеформа. Вот. И э, почему именно я вас просил там одно желание написать, потом выбирать? Именно для того, чтобы начали формироваться мысли правильные. Когда вы много раз что-то делаете, то у вас формируются э, уже устойчивые навыки владения вот, э, формированием этих мыслей. Теперь вы видите, когда я вас немножко научил, вы теперь видите, что кто-то пишет, даже смешно, да, как люди хотят там. Хочу, чтобы у меня все было. Ну, мужик, у тебя все было. Вот. А как нужно конкретно научиться формировать мысли? Казалось бы, мы мысли не можем свои как-то им управлять. Вот она появилась, мысль какая там, о манне небесной, да, чтобы там все падало, там рок, изо... рок изобилия, а лучше два или три, вот, чтобы все оно сыпалось и все было, чтобы, чтобы классно, вот оно как-то... Так не, не прокатит, понимаете? Что надо делать? Для начала практика следующая, дорогие друзья. У вас есть... У вас есть ваши уже правильно сформированные цели. Заклинание цели. Там а, хотя бы 10 штук есть. 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 штук хотя бы есть. А, что вы делаете? Их надо медленно... Прочитывать хотя бы в день, чтобы каждую вы прочитали, вот каждую вот эту, каждое заклинание цель прочитали хотя бы три раза. То есть у вас 10 есть, вот 30, ну а там где-нибудь утром проснулись прочитали, в обед прочитали и вечером прочитали. По три раза. Что это дает? И читать надо медленно. Вот чтобы это ровно было, и когда вы это будете зачитывать, вы себе четко внутри себя представляете то, о чем вы читаете. Например, «я», и вы представляете «я», и читать надо медленно, не так «я живу», нет, а вы читаете медленно, чтобы было, были паузы, чтобы вы в этих паузах могли представлять себе то, о чем вы говорите. Чтобы была некая визуализация и чтобы в энергоинформационном поле рисовалась четкая картинка того, чего вы хотите. Например, я и вы себе представляете Я сразу у вас будете, когда вы будете много раз это делать, вы будете представлять себе Я. Я по-первости, ну, я много играл в разные игры, вот. я представлял себе, что я это вот я где-то там вот с пулеметом, да в Контру, в Контру, да, или там где-то еще раньше. Вот, И, что я, это вот, как-то как себя ассоциируете, вот кто вы. Потом, конечно, ассоциации у меня другие пришли. Вот. Потом я себя начал видеть как бы со стороны, что я там нахожусь в каком-то месте. Например, там сижу удобно, вокруг пальмы почему-то. Ну вот я, то есть ассоциация я, она подразумевает не просто я, это набор костей, сухожилий, там, ливера, да, и каких-нибудь соплей. Нет, друзья, это набор то, э, как вы внутри себя ассоциируете себя. И когда вы будете это медленно говорить «я», и вы представляете, сегодня вы представляете, что вы там в автомобиле едете, потом говорите «я», вы там где-то отдыхаете на песке, потом «я», э, вы там с любимым мужчиной или с любимой женщиной, каждому свое. Вот, то есть вы это я, ну я говорил про дом, я живу, и слово живу, вы проживаете его, проживаете, то есть я живу, что значит для меня живу, некоторые представят, что вы там посуду моете, некоторые там убирают в доме, некоторые представляют, что вы там там телевизор смотрите, может быть, кто смотрит, или еще что-то. То есть некая ассоциация, что это дом ваш, что вы живете полноценной жизнью. Может быть, вы потом будете видеть семью свою, понимаете, это, я живу, что для вас значит жить? Может быть, не в доме живете, а я живу, может быть, вы в театре сидите, понимаете? То есть вот поняли, да, то есть каждое вот это вот надо проживать. Я живу в собственном, что для вас означает в собственном? То есть, собственно, это что, вы можете представить себе документ, например, так называемую зеленку, раньше была зеленого цвета, сейчас поменяли при покупке и продаже квартир. Вот, или еще что-то. Квартире, представляете себе квартиру, то есть, я живу в собственной квартире, то есть, квартире, там, стоимостью, что такое стоимость? Стоимость, вы можете представить, банкомат, банк или еще что-нибудь, допустим, от 20 там миллионов рублей или там 10 миллионов рублей. Вы представляете, что такое 10 миллионов рублей? Это какие-то пачки да, с деньгами. Эти мои пачки. Рукой не дотянусь. А, понимаете, да? 10 миллионов рублей. И а, представляете себе там с такого-то числа, такого-то года. И представьте, что такое в этом году. Не просто календарь. Может быть сначала вы будете представлять лист календаря. На нем написано там. 1 апреля 2026 года там, или какого там, или, или 2002 года. А может быть вы будете представлять себе э, именно календарь, что это там 1 апреля, что это зима, допустим, еще весна, или еще не зима, не весна, а день смеха, что вот к этому дню, понимаете. То есть э, проживая вот эти все вещи, вы будете формировать правильное мышление. И тогда произойдет чудо, дорогие друзья. Чудо произойдет следующее. Что когда вы это будете представлять, вы вот на этих вот 10 важных ваших заклинаний и целей, вы на них потренируетесь. Будете медленно это все делать. Потренируетесь, и тогда, и тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запилиткает на скрипке. Записаться на консультацию к Игорю Мерлину можно по ссылкам внизу. И тогда у вас мысли уже будут заточены, уже у вас будет много слов, много выражений, много ассоциаций, много визуализаций. И тогда, что вы будете произносить, говорить, у вас будет начинать формироваться уже вот эта картинка. Но здесь, дорогие друзья, есть некая, некая такая вещь. Вы мне скажете, Мерлин, а... А вдруг я неправильно буду это формулировать? Вдруг неправильно. Как, как мне с этим быть? Но ну вот те, те 10 уже задачек для ума, для тренировки у вас уже есть. Теперь, как формировать правильно? Чтобы формировать правильные мысли, чтобы они сами начинали формироваться. Начните говорить медленно, подбирая каждое Слово. Например, вы хотите ну вот, путешествовать. И вы для того, чтобы формировать правильные мысли, вы начинаете рассказывать об этом правильными выражениями. Не, не такими, что ну, я куда-нибудь поеду, что-то там буду делать, буду отдыхать. Вот. А вы проговариваете очень медленно. Можно делать больше паузы, чтобы обдумать, какое следующее слово. Что я... Отдыхаю в Таиланде, остров Капанган на Хадрине, мой домик в 100 метрах от пляжа Хадрин, ну, к примеру, или, или там Хадьяо, ну, там много всяких. Вот. и вы это как бы понимаете, да, проговаривая это, вы заставляете шевелиться мозги. И когда вы правильно, медленно это начнете все проговаривать, у вас от тренировки начнут мысли формироваться правильно, потому что вы правильно проговариваете. Я вам уже, наверное, говорил в вашей группе, что первое, что надо сделать, научиться правильно говорить. Не, не думать потом, мысли потом догонят. вы Главное, начните правильно говорить, подбирая слова, выговаривая то, что вы действительно хотите. Конечно, будете ошибаться, конечно, там будете забывать. Но если вы все время возвращаетесь к этому, и у вас будет сразу несколько навыков правильной речи. Например, вы научитесь понятно говорить. Вот. Когда э, вот ко мне приходят люди и спрашивают, что вам нравится больше всего, они говорят, Мерлин, ты очень просто и понятно все рассказываешь. Почему? Потому что я специально тренировался, специально подбирал слова, убирал те слова, которые могут быть непонятны. И заметили, что часто, когда я ну, вот иногда термин какой-то называю, я объясняю обязательно, что это такое, потому что не все же такие долбанутые, как я, что много чего знают. Не всем это обязательно знать. Но для понимания это просто необходимо. Понятно, да? То есть первый шаг, это вот эта методика создания правильных мыслей. Нормально? Вот, дорогие друзья, с этим все понятно. Теперь, теперь мы переходим к следующему, к следующему действу, которое у нас будет, это... Про методики быстрого принятия решений. Для многих людей быстро принимать решения это очень сложно. Многие люди думают днями, месяцами и годами, прежде чем принять какое-то решение. Это очень сложно принимать решение. Поймите, друзья, правильно. Вот сейчас представьте себе такую некую карту, некую карту, в вашей жизни некую картинку такую что вот э, вы стоите на месте и принимаете решение куда пойти что в этом случае происходит ничего не происходит в вашей жизни когда вы очень медленно принимаете решение то в вашей жизни перестают происходить изменения те которые вы хотите но некоторые скажут Мерлин, ты чё, акстись, родной а если я неправильно пойду если буду не то делать Понимаете, когда вы пойдете, и даже если вы сделаете неправильно, споткнетесь, упадете, сломаете ногу, вы будете четко знать, что вам туда ходить не надо. Понимаете? Забинтуете ногу, гипс, э, загипсуете, на костылях пойдете в другое место. Но таким образом, дорогие друзья, вы будете э, вот методом исключения, методом проб и ошибок, так называемый метод проб и ошибок, вы будете понимать, вот сюда ходи, а сюда не ходи. Бабуся, ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег в башка попадет, совсем убьет. Помните? Вот. Так вот, вот это и надо делать, то есть надо действовать. Но здесь тоже, смотрите. Принимать решения нужно начинать тренироваться. Я часто даю своим ученикам такое упражнение про принятие решений. Когда вы быстро принимаете решения, Но эти решения, они маленькие. То есть, шлепанцы или, или тапки. Тапки. Чай или кофе. Кофе. Да? Там, зубная паста мятная или лимонная. Мятная. Понимаете, да? То есть, вот такие быстро принимаете решения, То есть... Играем в такой, вот те, кто у меня там в личном сопровождении, я обычно их заставляю, они где-то неделю принимают маленькие решения, мелкие решения очень-очень быстро. То есть в течение пяти примерно секунд принимают быстро решения мелкие. И смотрите, друзья, чем чаще вы будете это практиковать, да, ошиблись, да, вот вместо тапок выбрали шлепанцы, вам неудобно, натерли ногу, все, тогда... У вас это отложится, и в другой раз вы быстро примете решение, то есть не в шлепанцах а в идти там, или еще что-то такое. Взять зонтик, не взять зонтик, взять, да, или не взять. Вот. вот эти быстро. Конечно, вот это упражнение я вам рекомендую выполнять хотя бы в течение недели. И это упражнение надо делать таким образом, чтобы оно не было опасным для вашей жизни. Понимаете, да? Там не надо такое перебегать дорогу на красный свет или не перебегать, понимаете, ну, тут вопрос не стоит, по возможности соблюдайте безопасность, то есть чтобы те решения, которые вы принимали, они несли вам безопасность, чтобы, чтобы не было ничего опасного для здоровья, тем более для жизни, понимаете, да, то есть вот эти вещи нужно обязательно соблюдать. Дальше. А что с этим совсем делать? Вот принятие решений, вот вы там тренируетесь, мелкие решения, а как быть с крупными решениями? Записаться на консультацию к Игорю Мерлину можно по ссылкам внизу. А, иногда, знаете, как методом проб и ошибок, например, если вы там хотите выйти замуж, ну тут как, а давай я за всех буду выходить подряд, кто-нибудь да подойдет. Какой-то да? там 247, ну нормально, может подойдет, а вдруг нет. То есть, смотрите, чем, чем больше такая важность вашего решения, тем бывает сложнее его принять. Почему? Потому что там ответственность, там энергетика, да? Куда поехать, на юг или на север? Да? И уже совсем другие, то есть, если вы едете на север, у вас одно, если вы едете на юг, то там другое, на север надо шубу брать, на юг надо брать шорты, вот, и уже совсем разное получается, то есть жизнь, она как бы разделяется до принятия решения и после принятия решения, и всегда будет существовать такое, что такое приятие, принятие решения, принятие решения, вот есть такой персонаж, дьявол, диабло, я все время это повторяю, диабло означает раздвоенный, то есть рога, это символ раздвоения, то есть можно туда, можно сюда. Вот почему там бесы, дьявол, ну дьявол, дьявол, почему? Потому что раздвоенный, потому что есть как минимум два решения. Можно сюда, можно туда, можно туда, можно сюда, сюда, туда, туда, сюда. То есть постоянно, всегда мы стоим перед выбором. И э, вообще психологи или кто-то там они считали, заметили, что... Человек в среднем в день принимает порядка пяти тысяч решений. Да, открыть дверь или не открыть, проветрить, не проветрить, чай или кофе, тапки или, или сапоги, понимаете, да? Закрыть на два оборота двери или на один, купить в магазине сыр российский или сыр пошехонский. То есть бывает много выборов. И чем больше выбор, тем труднее сделать тем труднее сделать э, правильное решение. Какое правильное? Вот э, все боятся, что сделать решение неправильное. Я вам сейчас скажу формулу такую. Вот, друзья, вот это вот, пожалуйста, запомните себе, запишите, что формула простая. Любое решение, которое вы приняли, оно правильное. Понимаете? Почему? Вы скажете, мэрина, вдруг, смотрите, а оно правильное почему? Потому что в тот момент, когда вы его принимали, вы четко считали, что оно правильное. Потому что если бы оно было неправильное, вы бы его не выбрали. Поэтому, друзья, уверенность это вселяет и энергию, что вы всегда принимаете правильное решение. Есть хорошая пословица, «Все, ну, все, что не убивает нас, делает нас сильнее, это мы отметаем, а пословица такая. Какой а, все, что не случается, все к лучшему. То есть любая какая-то даже негативная вещь, она как бы ведет все равно. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Так что, друзья, вот для того, чтобы вам не колебаться сильно, любое решение, которое вы примете, оно будет правильным. Эта формула просто стопудово действует. Вот, я уже пользуюсь этим много-много лет но есть нюансы, как говорится. Нюансы сейчас мы и разберем. Что это за нюансы вот с этой формулой принятия решения? Я всегда советую... Ну, есть много методов, я уже говорил. Есть математические, аналитические, там как бы каких только нету. Вот, визуальные, казуальные, ментальные. То есть много методик есть, но я вам рекомендую простой метод которым я часто пользуюсь это метод весов весов что это за метод весов метод весов это когда вы представляете что вы весы и у вас есть два решения да? даже когда вас съели у вас есть два выхода когда вас проглотили да то есть тут, отсюда или оттуда выйти есть все равно в даже безвыходном положении Поэтому, вот, очень удобно сводить свое решение к дуальности, да, Диабло к дуальности, чтобы она, вот эта вот формула была у вас, чтобы из двух, не из десяти выбирать, а из двух. Как выбирать из многих, я чуть позже вам расскажу. Как выбирать из многих, когда очень много. Когда очень много. Значит, каких-то вот вещей. Значит... Смотрите, когда у вас есть две, какие-то вот два решения, то есть одевать носки, да, или одевать там гольфы, да, или там одевать туфли, или одевать кроссовки. Вот, казалось бы, два решения. Вот вы на улицу, там есть масса, масса, масса каких-то условностей, там может будет дождь, пасмурно, посмотрели погоду там. Или будет холодно, или ветер, э, или попутный, или встречный, или там вам навстречу идти, или вам идти на отдых, или вам долго идти, мало идти, выступать на сцене. То есть, видите, много-много условностей. Но э, ваша задача выбрать из двух. Давайте так, кроссовки или туфли. Что мы делаем, друзья? Мы э, как будто на чашу весов ставим э, вот здесь кроссовки далеко кроссовки мои, кроссовки, а здесь туфли, и а, мы как бы взвешиваем, вот а, сразу, а, что будет, если я одену кроссовки, ну вот я одену, а вот в них удобно, я могу далеко ходить, сегодня ходить по магазинам, но зато потом мне надо будет ехать там, а, выходить на сцену выступать, люди скажут, что в кроссовках такое-то, вот, тогда что, тогда туфли, в суфлях, что целый день будет неудобно, я устану. И когда я приду выступать, у меня что будет? У меня будет, я буду уставший, такой весь больной и могу плохо выступить, ну, к примеру. То есть получается больше кроссовки, понимаете? Но а, я не могу в кроссовках выйти, тогда что? Я иду в кроссовках, но беру с собой переобуть туфли, например. То есть это как третий вариант, понимаете, да? То есть два, но в результате выяснения этих отношений родился третий вариант. Друзья, я вам сейчас так медленно-медленно рассказываю, обсасываю все, но на самом деле это делается за секунды. Когда вы научитесь быстро принимать решения, а вы это научитесь, если будете тренироваться по моим методикам, то получается, что вот раз и все. Все. Вы раз выбрали, ага, вот это так, вот это буквально несколько секунд, и все, вы приняли решение. А будет. Даже если оно неправильное будет, вы его выбрали, вы просто принимаете, что ну вот да, в следующий раз я буду знать. И в следующий раз у вас уже, понимаете, когда вы а, а, вот методом проб и ошибок научитесь принимать вот эти маленькие решения, тогда и большие сложные решения вам будет принимать легче. А, ну это про кроссовки, конечно, фигня. Всегда я рассказываю этот случай. Много-много лет назад пришла ко мне на консультацию одна девушка. По-моему, это было на фестивале. Такой есть крупнейший фестиваль стран Восточной Европы, психологии и эзотерики, Тавале. Он раньше проходил, каждый год, два раза в год проходил в Харькове. То есть я прилетал в Харьков приезжал точнее, вот. подошла девушка одна и спросила, говорит, Мерлин, ты так там шаришь, там в этих всех вещах, мне нужна, нужен совет, я говорю, ну давай, и она говорит, вот есть у меня два кандидата, два кандидата, ну, имеется в виду замуж выходить, и я не знаю, за кого из них выйти замуж, я говорю, за второго. Она говорит, почему за второго? Я говорю, ну если бы э, ты любила первого, он бы тебе подходил, ты бы второго бы не искала. Понимаете о чем я? Она говорит, ну а все-таки, э, ну а, а вот второй у него там вот такие, у первого вот эти вот качества, у второго вот такие. Вот, э, я говорю, ну если не за тогда, а за первого. Она говорит, а вот если я за первого выйду, Тогда я вот хочу то, что вот второго. Я говорю, тогда за второго. Она говорит, нет, а если со вторым, то у него вот это, вот это. Я говорю, тогда за первого. Она говорит, Мерлин, а я пришла у тебя спросить совета, за кого мне выйти замуж. А ты меня гоняешь, тебе все равно, за кого я выйду? Я говорю, конечно. Все равно. Это же ты выходишь замуж, не я. Ты спросила мой совет. Она говорит, хорошо, тогда я, наверное, вот выберу вот первого все-таки. Так, выходить мне замуж за него или не выходить? Я говорю, ну, ты хочешь замуж? Да, значит, выходи. Она говорит, ну вот если выйду, а что тогда будет? А вдруг я найду лучше в себе? Я говорю, тогда не выходи. А если не выйду замуж, то я уже мне целых... 25 лет, что со мной будет? Я уже старая, мне целых 25 лет. Тогда мне что надо будет? Каких-то других искать? Я говорю, тогда выходи. Она говорит, а если я выйду, тогда я. Тогда не выходи. То есть, понимаете, о чем я говорил? То есть она хотела следующее, чтобы пришла ко мне. Я, значит, взял магический шар. Магический шар и сказал, так, я вижу в этом шаре, тебе надо выходить за первого послезавтра. И она побежала, вышла. А потом раз у меня что-то произошло, он говорит, это Мерлин, такой сякой, он ни хрена не понимает в магии. Он мне насоветовал выходить замуж, а он оказался подлецом и алкоголиком. Записаться на консультацию к Игорю Мерлину можно по ссылкам внизу. То есть люди, когда приходят там ко мне, например, зачем? Они не хотят узнать то, что им надо, они хотят переложить ответственность, чтобы вот Мерлин взял ответственность на себя, за меня решил, принял решение за меня, друзья. Вот не получится так принять решение за кого-то. Вы свои решения принимаете сами. Понимаете, да? Тогда... Тогда возникает вопрос, скажешь: Мерлин, ты запутал вообще, задолбался своими, выходить замуж, не выходить, за первого, за второго, вот как. Так вот, друзья, вы принимаете решение. Если вам сложно принять решение, такое мощное, тогда вы примите решение, когда вы примете решение. Например, ну, есть недостаточно информации. что делать. Ну, допустим, есть два кандидата, вот за какого выйти, как-то... Как-то их надо проверить, э, там, в бою проверить, да, что, что, что тут за этого или за этого, да? чтобы не получилось, как в анекдоте, когда две, э, две де, де, там, дамочки встречаются, одна говорит, ну как, как ты, говорит, говорят, ты замуж вышла. Она говорит, ну да, вышла, ну и как он в постели? Да, говорит, никак. Говорит, почему, а что, он до свадьбы не мог ничего сказать? Она говорит, ну он что-то рассказывал про недвижимость. Да, она это подумала, недвижимость это вот это, а он думал, про свою недвижимость рассказывал. Понимаете, да? То есть как-то надо, то есть вы берете еще время, например, я принимаю решение, почему сегодня у нас будет упражнение на 7 вдохов. Вот, об этом позже. Потому что сократить время на принятие решений. И вы, например, себе выбираете, например, ну вот, не просто выбираете, а через неделю, а говорите точно, допустим, там, допустим, 10 мая, там, такого-то года, я принимаю решение, вот, выбирая из вот этих двух. Для этого, что я делаю? Я там устраиваю, ну, к примеру, дорогие дамы, к примеру, романтический вечер с этим устраиваю, с этим, с вот этим, вот этим, вот этим, вот этим, а еще с вот этими и с вот этими. Нет, этих отметаем, два останется, Ну, пусть будет с двумя. И смотрите, что это за... Понимаете, да? То есть вы приняли решение, и тогда десятого четко вы принимаете решение. Страшно, понимаю, страшно. Но для того, чтобы принять решение в бизнесе, друзья, то же самое. Когда вы выбираете партнеров, можете ошибиться, можете очень сильно ошибиться. Вот. Когда вы выбираете какое-то направление, какую-то нишу, да, выбираете банк, выбираете бухгалтера, все это может быть, выбираете себе за Вот, Все это, понимаете, все это вот одно и то же, принятие решения. Чем сложнее решение, тем сложнее его принять. Поэтому тренируйтесь по той методике, по которой я вам рассказал. И теперь я расскажу методику, как принимать сложные решения, которые, ну, которые много, например, много всяких вещей. Ну, например, какой бы взять пример? Ну, пример такой. Давайте, раз уж взяли замуж, так замуж. Представим, что у вас есть 10 кандидатов. Дорогие дамы, круто, да, 10 кандидатов. Дочку замуж выдавали, папа с мамой не спали, жениха ей подобрали, ни жениха, просто клад. Люди говорят, а жених-то был женат, ну и так далее. А жених-то скуповат, скупой деньги купит, а жена в лохмотьях ходит. Тут Лысого прогнали, и Курчавого позвали, все его прическу хвалят, ну, вы понимаете, да, то есть В конце она, я бы вышла за косого, за рябого, за хромого, пока нету никакого. Что-то штало штаровато, жамуш выйти трудновато. То есть девушка принимала долго решение, какого ей взять, Курчавого, богатого любвеобильного, красивого. Понимаете, да? То есть вот здесь вот все вот оно как сплелось. И, например, смотрите, есть у вас 10 каких-то вариантов. 10 вариантов. И вам нужно выбрать из этих 10 вариантов. Что мы делаем в таком случае? В таком случае, как я рекомендую сделать, мы берем листочек, берем листочек, Ну, я сейчас так его Берем листочек и на этом листочке пишем вот первый, первый вариант такой-то, второй вариант такой-то, третий вариант такой-то, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Вот есть 10 вариантов. Потом делаем следующее. Это уже такой механический способ, но очень надежный, кстати. Потом делаем следующее. Мы берем и а, вот этот листок режем на полосочки. Первый вариант. И берем а, вот этим вариантом, который он написан, мы его кладем вниз. Вот на что-то кладем вниз, чтобы мы не видели, что там написано. Также отрезаем второй вариант. Кладем его, вот этой надписью, вниз. А, третий вариант... Вниз четвертый вариант, вниз пятый вариант, вниз. ну и так до 10. ну пусть будет пять вариантов. Потом что у нас получается? У нас получается, что у нас где-то на какой-то поверхности лежат вот эти записочки. Мы их хорошо перемешиваем, хорошо перемешиваем и что мы делаем? Мы из этих записочек берем одну и смотрим. Вот мне попался третий вариант. И берем другую. Попался вариант четвертый. И я методом э, весов сравниваю. Вот какой лучший вариант? Третий или четвертый? Ага, третий-та-та-та. Ну, в бизнесе то же самое. Но это, это, конечно, такой вот метод долгий, но он очень хороший. Он очень э, дает уверенность что вы не просто выбрали, а вы сделали такой анализ. Этот метод не для всех подходит, но э, как, как, я его рекомендую, вы его попробуйте. Например, выбираю четвертый, я тогда третий убираю в сторону. И из этой кучки выбираю еще какой-то вариант, вариант второй. Я смотрю второй вариант, четвертый, внимательно взвешиваю их. Все-таки четвертый, второй убираю, беру следующий вариант. Вот вариант. Ну, шестой вариант. Пусть. Я смотрю, четвертый, шестой. Ага, шестой. Шестой, ага. Четвертый убираем. И последний остался у нас там. Первый вариант. И я начинаю выбирать, выбирать. И все-таки шестой из двух. В конце остаются два только. И вы выбираете шестой. Получается, что из десяти вариантов наиболее подходит вам шестой. Это способ такой механический. Но он, знаете как, он очень, очень удобен, когда у вас много вариантов, когда у вас есть время принять решение и так далее. То есть, что этот метод дает? Этот метод включает в себя тот, который я говорил, да, весовой метод. Очень удобно. Так, по принятию решения лучше сразу создать параметры штук 10 и проверить всех по параметрам что больше по количеству параметрам подходит и принимает там моет посуду да, убирает Ну это да вы составляете табличку но понимаете иногда бывает вот знаете он посуду мыть не умеет зато красивый или там любить детей но лысый или там добрый но денег нет то есть критерии, не конечно есть вы их прописали вот в этом таком двойном вы как раз берете двоих сразу и сравниваете. Ага, вот что для меня важнее: любит детей или деньги есть? Ну, как бы, если у него денег нет, то, ну как, как тогда? Чем я буду кормить детей? Буду его кормить? Нафиг, понимаете? Второе там умеет хорошо мыть посуду, но очень, как бы, как это сказать, вспыльчивый. Ну, нафиг, лучше я сама посуду помою, чем ругаться, понимаете, да? То есть у вас эти наборы критериев по целям есть. Вы их просто сравниваете по парочкам. По парочкам. Можете несколько раз сравнить. Вот. То есть это очень такая методика, она.. Я ей тоже пользовался в свое время. Сейчас уже я пользуюсь другими методиками. Мне не надо столько времени. вот Это такая исследовательская методика. И теперь мы переходим с вами к методике, которая, которая называется 7 выдохов самурая. Методика быстрого принятия решений. Для того чтобы эту методику усвоить, нужно будет вам делать 7 вдохов и 7 выдохов. Значит, методика она включает в себя следующее, что вы делаете 7 вдохов, делаете задержку дыхания до 7, и на 7 на делаете выдох. И вот этот цикл, если вы не успеваете принять решение, то это значит, что вы еще не созрели, чтобы принимать это решение. Это такая, это уже для продвинутых. Для продвинутых. Я вам рекомендую эту эту практику применять пока для начала, для а, таких маленьких, энерго, э, энерго э, очень скромных решений, где ответственность маленькая, безопасность высокая, чай или кофе, да? сели там, подышали, ага. ага, чай, то есть то же самое, что я вам говорил просто, но это уже э, так называемый с подтекстом, когда вы э, понимаете в чем тут, э, в чем соль этой практики что как будто не вы сами принимаете решение, вот я там а, Мариванна, да, там Иванова, а уже представляете, что это бы сделал самурай, например, настоящий. Самурай, как бы он принимал решение. Или там какая-нибудь а, там жена самурая, да, вот. А, что для этого надо? Для этого надо сейчас вам выбрать Какое-нибудь простое решение на завтрашний день. Ну, например, там, сходить в такой-то магазин или в такой-то. Или еще, ну, какое-нибудь простое решение, а, только чтобы это решение было на завтра, не сегодня, а решение завтрашнего дня. Чтобы утром проснулись и уже четко знали, что вам надо туда-то. Вот. поэтому, дорогие друзья, а, сейчас мы с вами подготовимся, и э, мы с вами сделаем эту практику три раза. Три раза по семь. Семь туда, семь туда, семь туда, семь туда, и семь туда, семь туда. Вот, еще раз э, объясняю. То есть э, на семь счетов вдох, на семь счетов мы задерживаем дыхание, и на семь счетов выдох. Вот. Э, конечно, это называется семь выдохов. Конечно, 7 раз это надо делать, но мы с вами сделаем 3 раза, этого вполне достаточно. 7 вдохов, 7 выдохов. Вот, значит, для того, чтобы сделать это упражнение, нам понадобится купюра. Нам понадобится, почему купюра? Потому что, в принципе, вот эти денежные связи, которые есть у каждой из купюр, они добавляют нам энергетики, уверенности. То есть нас волнуют в данном случае, в данной практике, денежные связи. Денежные связи. И прямо сейчас, для того, чтобы сделать эту практику, нужно двумя спичками левой рукой зажечь свечу. Две спички левой рукой. Итак, приготовились. И зажигаем. Зажигаем. Пуча загорелась. И дожигаем спички. Волос нам потом понадобится в конце. Так, дожигаем. Можете что-то представлять, я обычно говорю, пусть в этом пламени сгорает все, что мешает нам богат, быть, быть, быть богатыми, счастливыми, здоровыми, мудрыми, сильными, решительными. Хорошо, теперь а, мы с вами берем купюру, берем купюру и кладем ее между ладонями, вот таким образом, кладем ее между ладонями, вот и ладони мы помещаем с вами напротив сердца, вот напротив четвертой чакры, вот сейчас я повернусь, то есть не так, не так, не так, а вот ровненько, вот вертикально. Напротив четвертой чакры. Можете пальцами упереться в себя, большими пальцами можете в себя как-то упереться. Вот, ну, на уровне сердца. На уровне четвертой чакры. Угу. Так. Понятно, да? И прямо сейчас почувствуйте, что уже а, вот эта купюра, она начала давать вам тепло, энергию. Прям почувствуйте, как тепло становится. Хорошо. Вы потом будете принимать это решение без купюры. Если купюры нет, можно без купюры это делать. Но лучше с купюрой для начала, для тренировки. Итак, прямо сейчас, дорогие друзья, прямо сейчас приготовьтесь и представьте себе, что у вас есть решение, которое вам надо принять. Может быть, сделать выбор из двух решений. Выбор из двух решений. Хорошо. Так, отлично. Угу. И прямо сейчас закройте глаза. Закройте глаза и представьте себе ваше решение. Пока мы дышим спокойно, легко. Дышим легко, спокойно. Дышим спокойно легко пишем спокойно легко и теперь мы с вами делаем через рот на 7 счетов вдох на 7 счетов задержку дыхания и на 7 счетов выдох пока просто представляете себе что вам надо сделать решение. Выбор из двух решений. Итак, делаем на 7 счетов вдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Задерживаем дыхание. Раз, два, три, Четыре, пять, шесть, семь. И делаем выдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Выдохнули и отдышались. К некоторым, возможно, придет сейчас какое-то другое решение. Или какой-то сделать другой выбор для этого мы сделаем еще второй заход семь вдохов семь на 7 счетов вдох семь счетов задержка дыхания и плавный выдох на 7 счетов для того чтобы нам это решение как бы э, вот, чтобы оно устаканилось что ли чтобы оно э, как-то как вот прожить его что вот, что вам надо действительно этот выбор сделать а не какой-то там другой понятно. да? Так, и так значит, начинаем. Делаем на 7 счетов вдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. На 7 счетов задержку. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7 и на 7 счетов выдох Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 отдышались И теперь вам нужно будет еще раз сделать на семь счетов вдох, на 7 счетов задержку дыхания и на 7 счетов выдох. И когда вы сделаете выдох, когда я скажу 7, вы принимаете решение. По-любому принимаете решение из тех, которые у вас два. Итак, Приготовились. Итак, делаем вдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Задерживаем дыхание. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7. И делаем выдох на 7. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Приняли решение. Хорошо. И теперь надо побыть. В этом состоянии буквально несколько секунд. Запомните это состояние, когда вы принимаете решение. И теперь мы возвращаемся в состояние «здесь и сейчас». Прям почувствуйте уверенность, что вы смогли принять это решение. Пусть оно небольшое, пусть оно какое-то не, не требует от вас особых моральных, физических, духовных сил. Но это решение, которое ваше, оно правильное. И теперь можно открыть глаза, откройте глаза, хорошо, и оставайтесь в этом, оставайтесь в этом состоянии, и теперь купюру, которую у вас, вы почувствовали, да, как она приносит тепло, можно положить. И теперь можно взять немножко э, волос, ваш собственный волос. Для чего он нужен? Он нужен для того, чтобы закрепить проделанное, для того, чтобы вы могли принести такое... Э, это волос мы будем сжигать, этого будет э, своего рода при, принесение в жертву сейчас у себя. Возьму Не буду я мечом чикать, не порезаться. Вот, маленький прогулок получился. Волос. Вот он, маленький волос. Ну, вы его не видите. И надо сделать так, чтобы он хотя бы чуть-чуть припалился. То есть руки не обжечь, но чтобы волос пригорел и его выбросить. То есть мы приносим в жертву как бы это жертвоприношение своей плоти. Это же нашу очень маленький получился. Итак, приготовились, прям в пламе свечи, все. Ага. Ух, паленый пахнет, хорошо. И прям сложите руки и закройте глаза. Сейчас, дорогие друзья, мы сделали жертвоприношению, выш... жертвоприношение высшим силам, которые помогли вам твердиться в вашем решении и которые помогли вам это решение принять. Мысленно сейчас поблагодарите высшие силы за то, что они помогли вам принять. Хорошо, друзья, теперь можно открыть глаза. Пожалуйста, откройте глаза. Вот пишут, что на первые прям 7 долгий вдох и, и приняли решение. Да, мы считаем, делаем вдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Задерживаем дыхание. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И делаем медленный выдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Для принятия более сложных решений, таких итераций надо семь делать. Мы с вами сделали три всего, но когда вы будете принимать тома решения, вы сделаете на семь. Хорошо. Итак, друзья, я понял. Сейчас еще подождем буквально несколько секунд. А, простое решение сразу принялось с первого раза, а в самом конце сложнее и много радости. Супер, поздравляю, поздравляю. Угу. Ну, а, в принципе, а это у нас была практика про принятие одного решения три раза. Мы все-таки над одним решением работали. Ну, если принялось быстро, то это очень хорошо. Но это простое решение. Дома в домашнем задании вы будете принимать три решения. вот, И будете делать семь итераций. То есть займет какое-то время. Уже решения могут быть более сложными. Но потренируйтесь. Вот. Потом на, на пакете золота-платина мы там будем принимать 12 важных решений, которые у вас в жизни нужны вам. Но для этого нужна на базовом курсе тренировка, чтобы вы приняли, ну, все решения, которые вы примете, будут правильными. Это мы уже определили. Записаться на консультацию к Игорю Мерлину можно по ссылкам внизу. Хорошо, дорогие друзья, тогда что, на этом все, с вами был Игорь Мерлин, пока-пока.